Цукаты из ананаса, прекрасный десерт, который понравится вашим гостям и домочадцам, цукаты отлично подойдут и к кофе и к чаю. Цукаты из ананаса готовятся очень долго, само приготовление не отнимет у вас много времени, а вот засушка, настаивание цукатов длится почти двое суток. Тем не менее, мы не боимся трудностей, поэтому предлагаю вам рецепт цукатов из ананасов. 1. Почистите ананас, разрежьте его на кружочке, можете на полукруге, как вам больше понравится. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Теперь о составе нашего блюда. Ананас 1 килограмм, Сахар 4 стакана. Вода 3 стакана. Количество порций 5-6. Щелчок, клик